Так что туда залезть. Корни какие! Ничего себе! Представляете, как это возможно? Здравствуйте, с вами Александр. Нахожусь в 30 километрах на юг от Калининграда в поселке Корнева. Раньше у немцев это был город под названием Цинтен. Основан он в 1313 году. Вот это перед нами водяная мельница. Первая водяная мельница в этом поселке или там городе, поселении в те годы появилась в 1417 году. Потом она много раз перестраивалась. Такой вид у нее появился в конце 19 века. Приводы жерновов работали от воды. После войны наши тоже ее использовали по назначению. Кстати, там вот есть вход в подвал. Так как бы нора, такая дырка. В прошлый раз туда не залез, потому что не было одежды грязной. А сегодня я туда полезу, покажу вам, что там в подвале. А здесь рядышком находится зернохранилище. В 2000 годах здесь был пожар И теперь все это вот так вот Разрушается Хотя вот я не вижу следов пожара На интернете написано, что был пожар Здрасте А вот, типа следы пожара Получается Странно Тут вот подгорело, там под балкой, видите, внизу тут несколько этажей вниз все такое хрупкое, может провалиться как будто специально, видите, здесь вот кусочек пожара странно какое-то, как-то как все это странно пол шатается подо мной Красиво было здание, конечно. А сейчас пойду в центр поселка, покажу водонапорную башню, построенную в 1914 году. А еще в этом поселке есть интересное место, называется лесной бассейн. В 1933 году местные добровольцы сделали искусственный водоем, сделали зону отдыха. Я видел фотографии, достаточно благоустроено все было, была вышка для ныряния, и местные жители там отдыхали. Водонапорная башня 1914 года. Дальше по дороге находится путепровод, сверху ходили поезда у немцев. Сейчас там путей нет. Вот здесь, в этом поселке, было даже паровозное депо. То есть достаточно оживленное место было, а сейчас здесь живет 2000 человек. Видите латки из кирпича, из другого? Это во время войны ее повредили. Сейчас зайду вовнутрь. Водонапорная башня, начало 20 века. Объект культурного наследия местного муниципального значения я здесь уже был осенью но это видео так и не выкладывал залазил на наверх не на самый верх а немножко тут давайте полезу тоже залазить еще ладно шатается а вот слазить как-то совсем не очень я вам скажу. Видите, тут здесь две, тут три. Как-то. Не знаю, вечно куда-нибудь залезу. А там еще видите, куда надо? Но ну, туда не полезу. То, что эти деревяшки настил, может быть, гнилой быть. Поэтому. Не хочу. Что он и так. Просто в каком у нас состоянии, не, знаете, неизвестно. Полезешь, мало ли что. Сверху ходили поезда когда-то, а сейчас там ничего нет. Сейчас поднимусь и покажу. А вот так тут наверху. Рельсы разобрали. Вот это впереди, это кирха разрушенная. Сейчас я туда пойду. А вот и Кирха. Такое серьезное сооружение. Какая кладка, интересно. Но мало ли здесь что осталось. Одна стена. Посмотрите, какая она толстая. Эта стена. Там стены черные. Наверное, может быть пожар был здесь. Тоже вот куски стен валяются, то есть здесь вот все было строение, но уже ничего нету. А сейчас пойду искать лесной бассейн. Камень основания этого поселка, 1313 год. Тут благоустройство идет, дом культуры, видите? Но тут, жизнь кипит просто в этом поселке, здесь все культурные люди живут. Доехал до окраины поселка, это улица Бассейна. Интересно, что улица называется Бассейна, то есть у немцев был вот лесной бассейн, у наших улиц бассейны Смотрите, как растут деревья. Скорее всего здесь была дорога и спуск туда, вот к месту отдыха. То есть это была у них курортная зона. В 1932-1933 жители местные сделали все это и отдыхали там. Был деревянный променад, чтобы можно было к воде подходить купаться. Были вышки для ныряния. А зимой это превращалось в каток. Так что видите, как вроде небольшой городочек, а они умудрялись такое сделать. Я встретил местного жителя. Он сказал, что здесь купаются и ловят рыбу. Но он был с удочкой. Смотрел старые немецкие фотографии. Вот слева... Лес высокий был, он, в принципе, и остался. А вот с этой стороны, справа, было место, на котором загорали. А здесь вот, вот тут, было какое-то строение, здесь были постройки. Да, вот оленя опять идет с деревьев, видимо, видите, она вот так вот как-то шла и там куда-то заворачивала и поднимались поселок. Как здесь классно. Вот тебе и жизнь корнева. Есть где прогуляться, покупаться, рыбу половить. Речка чистая. Смотрите, отсюда, наверное, ныряют. Столики стоят. Люди отдыхают. И довольно-таки чисто. Вышка крепкая, место классное, местный сказал, что здесь в центре есть бомбоубежище, хочу еще туда зайти и потом пойду на водяную мельницу. Здесь на улице выставили какие-то откопанные трофеи, Нахожусь в центре поселка. Здесь вход в бомбоубежище, местно ну, вот. местный сказал, что входа где-то два должно быть. Один не очень, говорит, там говорит, грязно, а один более менее чистый. Вот не знаю, это какой-то вход. Как такое получилось? Видите, тоже трещин тоже может быть здесь когда-нибудь завалится. Здесь вот завален выход. Прохладно тут. Ну вот такое место. Все, а теперь на мельницу. Смотрите, какой интересный домик. 1902 год написано. Плиточка. Еще немецкая брусчатка, отделан он тоже так интересно. Старая дверька, еще немецкая резная, лестница старая, не буду туда дальше заходить. Да, смотрите какая, вот тебе и поселок Корнево, такие здесь встречаются домики. И вот подхожу к мельнице, сейчас обойду ее справа и полезу в подвал. Это река Корневка, как раз от этой речки и работала мельница. Достаточно такое сооружение, серьезное. Вот здесь хранилось зерно и мука. Проваленный потолок. В этом здании я уже был в начале ролика. А теперь пойду туда, где я лично ни разу не был. Мне очень любопытно туда залезть. У наших эта мельница работала на электричестве. Коляска. Неужели это вот недавно все заброшено, и недавно был пожар, то есть в 2000-х годах? Деревья, да, небольшие выросли. Может быть, кто из подписчиков знает, когда это здание разрушилось, это во время войны его разрушили. Но я читал, что наши использовали это здание по назначению. То есть вот этому разрушению сколько лет? Остатки еще железо, видите, вот подача воды была. Полезу в подвал, для чего я сюда и пришел, видите, либо кабеля шли. Либо что-то еще. Так, где эта дырочка? Ой, она такая маленькая. Как же туда залезть? Ну, это жесть просто. Я же буду весь грязный, когда здесь... Ничего себе. Смотрите, она вообще маленькая. Вот фонарик. Буду грязный, как черт сейчас. Ой, что не сделаешь ради контента. Полез. Ой, мелкие палки. Надо мне вот это вот. Может это никому не интересно. Ой. Еще наклон вниз. Идёт! Что-то тут такое было! Вода! Ой, сверху на камеру капля упала! Ой, ударился об железку. Что вот здесь было интересно? Какие, смотрите, корни какие? Ничего себе! Представляете, как это возможно? Вот это да. Какое-то растение, получается, пускает так корни. Капает, все капает, капает сверху. Вот такое вот помещение. И они деревом обшиты. Зачем-то эта железная штука обшита деревом. Что это было? Железная дверь, сгнившая, просто сгнившая. Но она оббита железом внутри дерева. Ну, правильно, здесь такая сырость. Комары летают, конечно. А эти деревянные балки получается, да. И что-то на них такое прикручено, какие-то железки. Он провод шел, кабель. Все, полезли я наверх. Вот через такую дырочку пролез. Говорят, блогерам быть легко, ничего делать не надо, сидеть дома за компьютером. Все весь грязный. Ой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, с вами был Александр.